В этом видео я хотела бы ответить на один из вопросов, чем успешный риэлтор отличается от неуспешного риэлтора. Я бы хотела бы чуть-чуть расширить это понятие, то есть чем успешный человек отличается от неуспешного человека. И на самом деле есть куча предположений на эту тему, но я придерживаюсь очень простого способы решения любой задачи, которые мне на первый взгляд кажутся не самые понятные. Вот у меня, допустим, есть вопрос, чем успешный человек отличается от неуспешного человека. Любой ответ, который не помогает мне повлиять на эту ситуацию в моей жизни, например, мне говорят, ну, тем, что у него богатые родители, например, или у него был хорошее образование, или у него хороший старт был. Все, у меня уже не богатые родители были изначально, да, то есть они у меня такие, какие есть, замечательные, самые любимые. Да, у меня такое образование, которое есть, и у меня не было старта. То есть, что теперь? Значит, я не могу повлиять на эту ситуацию? Я не могу ничего с этим сделать?» Все ответы, которые вроде как бы удовлетворяют твой вопрос, но при этом не дают тебе понимания, как на это повлиять и как эту ситуацию можно исправить, я считаю эти ответы неверными, я считаю эти ответы полной ложью, которая просто демотивирует людей и сбивает их с толку. И всегда еще ответ на тот, на тот ответ на вопрос, который, глядя на который, я понимаю, какой мой следующий шаг, то есть я понимаю, как я могу, сойти, ну, то есть как я могу этого добиться, чтобы получить а, что-то похожее к тому, что я хочу. И а, то, что я для себя нашла ответом на вопросы, то, что я очень, на, на, то на что я очень рекомендую вам посмотреть, это а, разница в том, насколько человек а, осознает, а, как обстоят на самом деле дела. То есть абсолютно каждый человек хочет богатства, абсолютно каждый человек хочет счастья. Я бы даже больше сказала, что огромное количество, ну то есть все люди на планете хотят найти счастье. Просто для кого-то оно конкретно в богатстве, для кого-то деньги это просто инструмент, для кого-то вообще какие-то вещи нематериальные являются счастьем. Но счастье это самое желанное, ну вот давайте на примере счастья разберем, да, самое желанное то, за что люди готовы бороться. То, ради чего люди шли на войны, то, ради чего люди а, а, преодолевали огромные преграды, изменяли себя, изменяли там все свое окружение и делали огромные титанические усилия. Но не, ну, немногие, к сожалению, могли бы называть себя полностью счастливыми людьми в конце своей жизни. Так в чем разница? Вы наверняка замечали, что есть люди, которые живут в очень иллюзорном собственном мире, но они в него так свято верят, что когда они себе о нем рассказывают, Хочется, ну, в какой-то момент ты начинаешь сомневаться, а точно ли правильно ты все видишь, потому что человек говорит о том, что вот это работает, вот это правильно, вот это так, вот жить надо вот таким образом, и это действительно то, ради чего, ну, чем стоит заниматься. Но когда ты смотришь реально на продукт его жизни, ты видишь, что он живет в так себе квартире, что денег у него периодически не хватает, что, возможно, он делает вид, что он счастлив, но семья его не очень, и что они периодически испытывают какие-то трудности. А вот... В этом я и вижу основную разницу от успешного и неуспешного человека. Потому что успешный человек – это тот человек, который, если он понимает, что у него что-то получается, то это видно в результате ну, его деятельности. У него есть продукт. То есть не обязательно это могут быть финансы, если для этого человека деньги на сегодняшний момент не сильно важны. Но, с другой стороны, в нашем материальном мире есть немного способов прожить с минимальным количеством денег счастлива, по крайней мере, да, а, поэтому все-таки результат, в деньгах его легко измерить, потому что они имеют какой-то, а, ну, цифровой эквивалент, да, то есть много их или мало, хватает тебе на это или не хватает, но при этом а, там, вопросы здоровья, вопросы безопасности, вопросы проживания, вопросы передвижения, они закрыты, хотя бы это, и а, каждый раз, когда я вижу а, такие вещи, что, например, мне человек говорит, а, Например, я говорю риэлтору, ну ты возьми и просто вот ты оттренируй вот, вот этот просто кусок модуля речевой. Он говорит, это не ключевое, мне нужно сейчас сделать так, чтобы я вывел там какое-то нереальное количество людей на встречи, и я сделал там огромный какой-то гигантский доход. Вот ради этого я готов пахать. Вот я буду делать это. Я говорю, сделай простую вещь. Чтобы было еще понятнее, когда человек говорит о больших делах, о больших целях, об изменении своей жизни, о больших доходах, но при этом, простите, не может поднять свою задницу с дивана, просто вот сегодня утром встать, сесть за компьютер и начать работать, если он не может этого сделать и не может справиться со своим собственным телом и с самим собой, с какими людьми он должен справляться. Проблема состоит в том, что если мы с вами агенты по недвижимости, то мы должны с вами понимать, что мы равно управленцы. То есть на вас лежит ответственность, и вам нужны те же самые навыки, что человеку, который управляет каким-то количеством людей. Вот у вас в базе сидит, например, 100 клиентов. Считайте, что это ваши сотрудники наемные на тот промежуток времени, который они вам отдали для того, чтобы заключить сделку. Потому что вы ими управляете, и вы их ведете. Вопрос. Если человек не может, например, заставить себя пойти в спортзал, если человек не может заставить себя не съесть булку на ночь, если человек не может, например, заставить себя сесть за ноутбук и прочитать хотя бы какую-то полезную статью, посмотреть ролик в интернете, да, написать какой-то вопрос какой-то чат, получить, добиться ответа на свой вопрос и найти решение своей ситуации, каким образом он может управлять сотней человек, если он не может управлять одним человеком, который всегда находится рядом с ним и который подконтролен ему сам собой. Так вот, я хотела бы вернуться к тому, что... Есть замечательное определение осознания – это способность воспринимать существование чего-либо. Вот в этом я вижу всю разницу между успешным и неуспешным человеком. Неуспешный человек может очень много говорить о том, какие у него гигантские планы, как в жизни его будет все хорошо, и кормить завтраками всю свою семью, все свое окружение и себя самого. Но он не осознает, он не воспринимает как на самом деле обстоят дела. На примере с агентами по недвижимости, я это часто уже э, рассказывала, допустим, человек понимает, что рынок изменился где-то, то есть он чувствует изменения в своей работе, и это следствие того, что что-то меняется. Но то, что меняется, он не воспринимает. Он продолжает жить в своем мире, где у него вот-вот должно попереть, где у него должно вот-вот нормально наладиться, вот-вот быть как раньше. Вот-вот быть так же просто, как 10 лет назад. Этого не происходит. И он может продолжать так делать вечно, вечно, вечно, вечно, и оттягивать, и оттягивать свой результат. В какой-то момент, просто идея основная состоит -то в том, что воспринимаем мы или не воспринимаем, но ракеты летают в космос. Да? Воспринимаем мы или не воспринимаем, ну происходят какие-то изменения на государственном уровне. Воспринимаем мы или не воспринимаем? Есть люди, которые летают на своих частных самолетах, но они продолжают летать. Мы можем об этом не знать, этого может не быть в нашей реальности. Но жизнь продолжает делать это каждый день. И чем меньше человек реально воспринимает того, что происходит вокруг него, что имеет к нему отношение, например, если агент по недвижимости не изучает изменения в своем рынке, если он не осваивает новые технологии, на примере маркетинга, очень простой пример. Если вы не осваиваете новые способы привлечения клиентов, это не говорит о том, что другие агенты об этом не знают. Это касается вашей жизни напрямую? Касается. Это может повлиять на вашу семью, на вашу безопасность, на ваше финансовое благополучие? Может. Вы можете это не осознавать. и Вы можете доказывать себе и другим тысячу раз, что на вас это не влияет. Но это продолжает существовать в жизни и другие это делают, и в какой-то момент вы станете следствием того, что вы не осознаете, потому что это все равно есть в вашей жизни, и это все равно влияет на вас, все равно. Так вот, успешный человек от неуспешного отличается тем, что успешный старается все больше и больше воспринимать то, как на самом деле обстоят дела, он поэтому и учится, он поэтому и смотрит, он поэтому идет и пробует, он поэтому не боится, косячит, потому что он понимает, что я осознаю что-то, что я не осознавал до этого. Осознавать – это не узнать что-то новое, чего не существовало, это понять то, что на самом деле существует, но ты этого не понимал до этого. Но оно существует и продолжает на тебя влиять каждый день, потому что мы очень от многих вещей в жизни зависим. И если мы Думаем, что этого не существует, но на нас это влияет. Мы просто ставим себя в заведомо очень сильно проигрышное положение. Поэтому я очень советую каждому из вас, очень хочу, чтобы вы просвещались во всех сферах жизни, которые могут повлиять на ваше выживание, на вашу безопасность и на вашу семью, и на ваше благополучие. И если вам кажется, что это вас не касается, но теоретически вы понимаете, что там происходит какое-то движение, и эта сфера жизни – может повлиять на вас в будущем, вам нужно осознать. А осознать – это значит воспринять существование чего-либо так, как оно есть, тем, чем оно на самом деле является. Поэтому те ребята, которые сейчас, посмотрев это видео, понимают, что да, у меня есть с этим согласие. Я прошу вас присоединяться к нашему курсу «Риелтор профессии и бизнес. Старт совсем скоро». Поставьте в чате плюсики, если вам интересно, и вы сможете узнать удобные, комфортные условия для входа в программу, чтобы для вас это было посильно, интересно, чтобы вы успели это сделать, что нужно подготовить, и как быстро вы сможете добиться успеха, потому что вам необходимо намного ценнее, чем просто заработать деньги, осознать, а что же на меня влияет, и тогда вы сможете добиться успеха. То, с чего мы начинали. Это ну, правильное осознание, это то, что является ответом на вопрос, почему у меня не получается. И на этот ответ можно повлиять. Больших продаж вам, огромных успехов. До встречи на курсе.